То, что не видно меня, я думаю, это не столь критично, как если не видно презентацию. Потому что самое главное, что вы сегодня должны с вебинара получить, это, в первую очередь, информацию полезную для вас. Вот. И вам, наверное, будет интереснее смотреть на слайды, что там на них изображено и все, все, все остальное. Правильно я так подозреваю? Поэтому у нас презентация приоритетней. И тогда будем начинать. То есть, если там, захотите посмотреть, как я выгляжу, я потом включусь и там в конце, возможно, еще поотвечаю на какие-то вопросы уже с видео. Но ну, а все остальное время мы будем говорить про контент наш сегодняшний. Вот. Два слова обо мне. То есть, чтобы вы понимали, что ту информацию, которую я вам сегодня даю, она, в принципе, уже проверена каким-то опытом, временем и так далее. То есть, и про бэкграунд, и про все остальное. То есть... В первую очередь, обо мне. Я уже работаю в сфере интернет-маркетинга порядка 12 лет, то есть я прошел рекламные агентства, работал с крупными, мелкими клиентами, самыми, самыми разными, то есть и работал с огромным количеством различных рекламных каналов. То есть начинал как специалист по контекстной рекламе, ну а дальше, собственно, развивался в полноценного интернет-маркетолога. И на данный момент я работаю в компании Хабер уже практически год, и... Uh, там, компания Хабер это такая e-commerce платформа и как раз вот за счет этого у меня очень большой уже uh, практический опыт и скилл именно с uh, работы с e-commerce как таковым то есть который вот у меня в Хабере вот заострился, так сказать вот и поэтому на нашей платформе поскольку она объединяет огромное количество там различных поставщиков и маркетплейсов и по факту обеспечивает то есть помощь в развитии тем и другим, то мы можем видеть очень много какой-то полезной информации, мы можем давать нашим клиентам какие-то рекомендации порой, которые бывают полезны для развития, для маркетинга интернет-магазинов и так далее, и мы сразу же видим, насколько это отрабатывает или не отрабатывает. Но сегодняшняя наша тема, она достаточно простая, то есть, как делать маркетинг интернет-магазина с маленьким бюджетом. То есть, Понятие маленького бюджета – это, на самом деле, очень относительная штука. то есть И тут давайте немного просто сразу про дефиницию. То есть, что я считаю маленьким бюджетом? Это когда стоимость вашего времени, которое вы должны потратить на маркетинг, она в разы больше, чем те деньги, которые вы можете туда вложить. То есть элементарно, то есть когда у вас есть время, но нет денег. Вот. В обратной ситуации, то есть там будет все наоборот. То есть именно вот в этот момент и начинается тот самый низкобюджетный маркетинг. Вот. Он начинается как раз с того, что многие начинают смотреть, где что они могут перекрыть, где они что могут перекрыть минимальными вложениями или без вложений и так далее. И очень часто совершают много ошибок в этом плане, потому что либо выбирают неподходящие каналы для рекламы, которые требуют на самом деле намного большего ресурса денег то есть либо же они пытаются закрыть вручную те рекламные каналы которые как раз а, три, потребуют от вас денег то есть либо наоборот вы пытаетесь вложить деньги туда где можно обойтись без них и в итоге то есть ваш ресурс по времени и деньгам он а, скажем так распределяется неравномерно а, по вашему проекту, то есть в соответствии с теми точками, куда он должен распределяться. Вот. Немножко вот хочу проговорить про матрицу рекламных каналов. То есть на самом деле рекламных каналов, с которыми чаще всего будет работать интернет-магазин, их не так много. То есть а Я постарался там собрать все основные рекламные каналы, которые могут быть, то есть опять же, сюда не вошли какие-то спецпроекты, какие-то а, интересные там спонсорство или еще что-то, то есть, короче, какие-то нестандартные виды рекламы и, и им подобное, то есть, а собрал вот те, тот инструментарий, который чаще всего используют средний статистический интернет-магазин в своей работе, то есть, причем этот инструментарий используют как маленькие, так средние, так и большие магазины, то есть, ну, и не только магазины, но и многие проекты. И я наложил на некую матрицу как таковую, то есть, для понимания, как эту матрицу лучше всего читать. То есть у нас есть по вертикали, вот, это ресурс денег, который требуется. То есть чем выше вверх, это значит, тем больше требуется денег для того, чтобы качественно работать с тем или иным каналом. Чем ниже от центра вниз, тем, значит, денег требуется меньше на тот или иной рекламный канал в идеале. Вот. И есть по горизонтали у нас... Вот эта полоска, то есть чем ближе влево, тем означает, что это рекламный канал, который не требует каких-то ваших временных затрат. то есть И в то же время, чем больше вправо, тем это означает, что рекламный канал требует как можно большего вашего времени, и он будет его съедать просто огромное количество. Как видите, у нас, в принципе, есть определенная закономерность, что чем меньше какой-либо канал требует времени, тем больше он требует денег от вас. Соответственно, есть рекламные каналы, такие, как, например, то же самое поисковое продвижение, которое по факту очень часто могут там, вам закрывать какие-то фрилансеры, рекламные агентства, но они делают одну простую вещь. Они просто берут и вкладывают свой, времен... ну, там, свой временной ресурс, который вы им оплачиваете, чтобы не тратить свой. Вот. Но по факту везде одно и то же. То есть что сразу мы можем отсечь, про что мы сегодня не будем говорить. То есть мы не будем говорить про видеорекламу, про классическую баннерку и товарную тизерку. То есть что это такое? то есть По факту это рекламные инструменты, которые нужны больше для поддержания какого-то имиджа. Ими оперируют и к ним обращаются в основном бренды, которые... Который, у которых главный показатель это там доля рынка, продажи в супермаркетах, там и многое-многое другое. То есть, это не те бренды, то есть, и не те там интернет-магазины, а, которые там, ну, скажем так, находится на начальной или там средней там, стадии развития своего. То есть это уже какие-то мастодонты, то есть и чаще всего там, чтобы туда зайти, нужно просто нереально много денег, то есть там суммы бюджетов месячных исчисляются иногда в сотнях тысяч гривен, иногда в миллионах, иногда даже в десятках миллионов то из того, что я видел. Вот, соответственно, то же самое, то есть что касается и традиционных медиа, это вся наружка, все... Все ТВ, все, ну короче, все, что с этим связано, это также не наша сегодняшняя история. И, соответственно, у нас остается нижняя половина, про которую мы сегодня будем говорить в большей степени. То есть это э, на самом деле не такой уж большой набор какой-либо там информации. То есть это поисковое продвижение, так называемая SEO, это inbound маркетинг, э, это соцсети, это email, ремаркетинг и немножко проговорим про поисковую рекламу. То есть а суть в чем, да, наверное, если вдруг кому-то какие-то из этих терминов непонятны, вы пишите, говорите, то есть не стесняйтесь. Вот. А касательно inbound маркетинга, сразу там объясню: то есть, это такая вот последние несколько лет есть терминология в целом, маркетинге, это некий набор действий, которые вы делаете для того, чтобы улучшить, скажем так, конвертацию с одного этапа на другой для ваших посетителей. То есть от простых каких-то прохожих вы их начинаете привлекать. И с привлечения вы дальше их вовлекаете в вашу воронку продажи, как таковую, и так далее. То есть это маркетинг вовлечения, как такового. Сегодня мы будем говорить в большей степени про его начальную стадию, когда он работает вне вашего сайта потому что Inbound Marketing, где-то на 50% он сконцентрирован в рамках вашего сайта, в рамках вашей CRM-ки и много-много другого. Но, тем не менее, самая-самая такая основная часть, она лежит вне вашего сайта, когда вы работаете уже с какими-нибудь блогами, пиар-статьями, с форумами и многое-многое другое. То есть, про это мы сегодня и будем говорить. Ну и, соответственно, у нас есть... Сюда попадают частично две штуки, то есть это спам и поисковая реклама еще. Про спам я сегодня говорить не буду, потому что я считаю, что спам – это плохо. Вот. Потому что от него на порядок больше риска для любого магазина, чем какого-то профита. И для того, чтобы ну, с ним работать, то это нужно просто не уважать свой бизнес, либо вы его просто меняете перчатки, то есть там сегодня один магазин, завтра другой, послезавтра третий и так далее, и вам не жалко его угробить за один-два дня. Вот Про поисковую рекламу мы сегодня проговорим в самом начале для того, чтобы расставить некие точки над «и» насчет э, поисковой рекламы, потому что, с одной стороны, это вроде бы классный инструмент, потому что именно в поиске содержится самая горячая и теплая ваша аудитория, с которой вы можете работать и которая лучше всего конвертируется в итоговые продажи. Но есть нюансы везде. То есть по поводу поисковой рекламы здесь есть два основных направления, в которые можно смотреть То есть у нас в стране. То есть это Google Ads как таково это просто стандартные поисковые объявления, и так называемый Google Shopping. Вот. Это выдача вот таких вот графических объявлений, в которых там именно просто показаны товары какие-то, то есть, с ценой и всем-всем остальным. Так вот, у этих двух инструментов поисковой рекламы на текущий момент есть ряд нюансов. У Google Ads, например, можно сказать о том, что весь дешевый спрос там уже выкуплен. Там на самом деле в поисковой рекламе, в простой, классическом поиске, там нереальная конкуренция абсолютно по всем возможным каким-то запросом категориям и многое многое другое а, почему так а потому что на самом деле то есть все крупные магазины Рано или поздно они становятся маркетплейсами, и вместе с тем, как они становятся маркетплейсами, они начинают там, впушивать все в большее и большее количество категорий товаров которые у них появляются на сайте, они начинают впушивать в рекламу. Вот. И за счет того, что крупные интернет-магазины, такие как там, всякие Розетки, Комфи, Алло, там, знаю, Эпицентр и многие-многие другие, могут позволить покрывать огромное количество каких-то запросов аудитории запросов причем я говорю не ключевые какие-то слова а именно потребности как таковых вот то они могут в принципе продавать там и дешевые товары то есть они могут например на одну продажу там мышки какой-нибудь там ну, для компьютера потратить 300 гривен при стоимости мышки в 200 гривен и, соответственно, маржи самого магазина в там, 10 гривен. То есть для них это нормальная история, потому что помимо мышки сразу клиент Marketplace, там, который там, закрывает огромное количество потребностей, получает и соответствующий сервис, и, там, соответственно, какой-то LTV, когда человек потом придет повторно, он будет знать, что там можно найти все и так далее. Вот. И по факту... вот вот эта покупка мышки, которая в убыток с точки зрения рекламной инвестиции идет вначале, она по факту потом окупается сторицей э, уже при последующем контакте с пользователем там и все остальные истории. Но эта история не про малые бюджеты, потому что для того, чтобы идти по такому пути, вы должны тратить реально сотни тысяч гривен в месяц на поддержание своей рекламной кампании. Поэтому Потому что конкуренция высокая, и цена за клик, даже уже по каким-то среднечастотным запросам, она очень-очень большая. Соответственно, имеет смысл также, когда вы начинаете работать с поисковой рекламой, чуть-чуть ограничить себя в товарном ряде, который вы будете продвигать, и не рекламировать те товары, которые, на которых вы зарабатываете меньше, чем 250 гривен. Почему так? То есть Я просто беру как среднюю, средний процент конверсии 1, то есть это такой некий средний среднерыночный бенчмарк. То есть, и умножаю, то есть, соответственно, на, ну, то есть, на среднюю цену клика. То есть мы понимаем, что для того, чтобы сделать одну продажу при среднем проценте конверсии 1, нам нужно 100 человек привести на сайт. В среднем стоимость одного посетителя у нас может быть где-то в районе... 2,5 гривен, то есть по клику в рекламе. То есть у нас получается, что в среднем как раз мы за одну конверсию заплатим те самые 250 гривен. Если мы начинающий интернет-магазин и мы будем платить, ну и мы будем рекламировать те товары, на которых мы зарабатываем 10, 15, 20, 100 гривен и так далее, то при итоговом получении там, продажи мы будем работать себе в минус. Причем, опять же, и тут еще нужно учитывать, что дальше у вас в этой воронке будет еще некий процент подтверждения то есть заказа. То есть иногда пользователь может купить заказ, потом передумать, возвраты, там еще что-то и так далее. То есть по нашей статистике ну, более-менее на нормальную цифру можно ориентироваться там, на 20-25% отмен по вашим заказам, которые будут совершаться через сайт. Вот. И, соответственно, исходя из этого, мы понимаем, что не все товары нам подходят. То есть иногда очень часто у интернет-магазинов даже нет этого соответствующего набора товаров, который бы подходил под такой критерий. То есть, в этом случае, самый простой вариант таким магазином это просто взять и там, используя различные инструменты там, для работы с теми же самыми поставщиками, вот, например, платформу Хабер, просто загрузить себе дополнительно товары нужные там по цене, на которых там, магазин будет зарабатывать больше. Но суть в чем? Тут есть еще и вторая проблема с поисковой рекламой. То, что помимо самих товаров, нужно проработать еще и сами рекламные кампании. И сейчас, на текущий момент, для того, чтобы удешевить себе все эти рекламные издержки, имеет смысл подбирать именно низкочастотные запросы. То есть есть вот три категории запросов – высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные. Высоко- и среднечастотные – это те, которые чаще на порядок больше запрашиваемы, чем какие-либо другие вот, ну, то есть, например, у нас есть высокочастотный запрос, это купить смартфон, то есть среднечастотный, купить смартфон Samsung, и вот, собственно, низкочастотный, это какой-нибудь там купить Samsung Galaxy S10 Black на 64 гигабайта. То есть вот это уже будет низкочастотный запрос. Вот как раз по низкочастотным запросам, поскольку крупные магазины их не прорабатывают и по ним меньше конкуренции, то э, имеет смысл как раз идти в эту сторону. Но это потребует от вас большого вложения по времени, пока вы будете все это семантическое ядро собирать как таковое. Вот. Ну, и, соответственно, есть еще другой нюанс, то, что для того, чтобы запускать вот такую точечную рекламную кампанию Google Ads, вам нужно все равно вначале привести в порядок сайт в плане контента. Вот. Ну, потому что качество вашего сайта и качество контента на сайте, оно очень часто напрямую отражается на стоимости, той, на стоимости рекламы, которую вы получаете на выходе, когда уже запускаетесь. Вот. Это, с одной стороны, вот Google Ads классический, и если мы говорим про шопинг, то с шоппингом есть другие нюансы. То есть, во-первых, шоппинг все равно конвертирует и а, работает лучше, чем обычный поиск. Ну, просто хотя бы за счет своих форматов, потому что это не просто там, а, текстовое какое-то сообщение, а это уже картинка конкретного товара и все-все-все остальное. Но а, тут есть несколько нюансов: то, что Google Shopping он требует дополнительного технического подготовительного этапа. Вот, когда вам необходимо подготовить фиды какие-то, которые вы будете загружать в соответствующий сервис Google Merchant. Вот. И второе: у вас есть достаточно жесткие требования к магазину. То есть, это у вас на сайте должна быть возможность оплаты картой оплаты там, наличными, возможность доставки курьером, возможность, ну, там, должна быть страница, на которой написаны условия возврата, какие-нибудь там финансовые гарантии и всего-всего остального. То есть, короче, у Гугла есть очень жесткие требования к самому вашему сайту в плане того, каким, каким он должен быть и что на нем Должно присутствовать. Вот, Поэтому не каждый магазин еще может попасть в Google Shopping, несмотря на то, что сам шопинг он достаточно неплохо, неплохо работает, потому что там не нужно вам подбирать ключевые слова. Google это делает за вас и смотрит очень часто под какие-то низкочастотные запросики, на которые можно отгрузить вашу рекламу. Вот, И там есть так называемые смарт компании Это те, которые... От вас требует вообще минимум вложения, они сами, сами оптимизируются, там сами запускаются, и они сами следят там, за какими-то качественными показателями рекламной кампании и работают на порядок лучше. Вот, соответственно, для вот того же шопинга, то есть, я думаю, что ну, то есть с точки зрения вложения денег каких-то в рекламу, то есть, это вот самая-самая лучшая, наверное, точка, ну, самый лучший рекламный канал, который требует каких-то более менее средних таких бюджетов то есть это как раз тот самый шопинг и он состоит чаще всего из двух частей я не буду сейчас там вдаваться супер в подробности то есть это не наша сегодняшняя тема вот а по факту вам понадобится всего лишь два сервиса это google ads и google shopping в google ads вы будете вести все рекламные кампании а в google shopping то есть это вот google merchant center вы заливаете товарный фит и управляете собственно всем своим товарным ассортиментом вот ну и соответственно вам нужно Сделать три этапа подготовительных работ для шопинга. То есть, это, первое, оптимизировать свой сайт. Ну, просто, опять же, с точки зрения контента, то, что я говорил, лучше всего будет работать тот сайт, который изначально будет уже немножко лучше приведен в контентное качество. Второе, вам нужно оптимизировать, создать оптимизированный фид. Что такое оптимизированный фид? То есть можно просто создать фид, а можно создать оптимизированный фид, в котором вы добавите как можно больше различных параметров. И это будет та самая информация, которую Google сможет для себя брать а, для того, чтобы лучше сопоставлять ваши товары с поисковыми запросами пользователя. То есть чем больше информации вы в этом фиде вложите и более-менее там, корректно там, опишите, тем лучше будет ранжироваться ваше объявление, и а, вы сможете по ним получать больше трафика. Ну и, соответственно, вам нужно настроить отслеживание конверсий и их ценностей. Для того, чтобы в рекламном кабинете у вас все конверсии и все продажи сайта непосредственно с рекламы отслеживались как таковые. Вот. Ну и, соответственно, после того, как вы запускаете стандартные шопинг компании то есть спустя какое-то время, когда вы набираете более, 25, более 20 конверсий за 45 дней, вы можете включить так называемый смарт шопинг, который уже сам будет выбирать ряд товаров, что ему лучше продвигать, как ему лучше продвигать и так далее. И по факту он сам уже будет оптимизировать и тем самым снижать временную трату, которую вы будете вкладывать в этот рекламный канал. То есть дополнительно для включения вот смарт-шоппинг-компании, то есть нужно включать отслеживание конверсии с указанием ценности, то есть чтобы в рекламный кабинет ваш в Google Ads передавалось не просто данные о том, что была создана конверсия, а передавалось еще сколько... Ну, ценности твоей конверсии сколько было денег вот сколько было денег э -э, по этой конверсии ну и соответственно у вас должны быть настроенные списки ремаркетинга вот соответственно э -э, по поисковой рекламе плюс минус все понятно, ну, то есть э, тут самое главное, то есть что вам нужно вынести, если у вас бюджет небольшой, то с поисковой рекламой вам нужно работать очень осторожно для того, чтобы не попасть вот в ту самую ловушку, когда вы начинаете продавать товары, на которые вы вкладываете в их продажу больше денег, чем вы получаете, это первое. И второе, это э, очень быть осторожными в плане выбора не только товаров, но и тех ключевых слов, с которыми вы рекламируетесь. Вот. И если есть какие-то вопросы по поисковой там части, задавайте в чат. Если нет, там, не знаю, можете там написать, хотя пару людей, там, что все ок, и тогда мы идем дальше. Вот. И я считаю, что все, все понятно и ничего детализировать не надо. Вот. Окей. А если вдруг, кстати, ребят... Вы захотите, чтобы я остановился подробнее на каком-то моменте, то вы также не стесняйтесь, пишите, то есть э, без проблем остановимся. Ну и, соответственно, теперь переходим к тому, к всем остальным рекламным каналам, в которых вам придется вкладывать много времени, но вы сможете экономить много бюджета. Вот. По факту... Рекламных каналов много, работы по ним тоже много, и понятное дело, что если вы только-только начинаете свой бизнес, либо он уже идет, ну, там, небольшое количество людей, то ваш временной ресурс все равно будет ограничен, и вам нужно, нужна какая-то приоритизация каналов, с которых вам нужно начинать работать по факту. Вот, поэтому первое, с чего, э, ну, то есть у меня вот есть такая приоритизация, которой э, обычно придерживаюсь я. Э, первое, с чего имеет смысл начинать, это поисковое продвижение. Почему? Потому что там вы можете получить в долгосрочной перспективе наибольший объем конверсионного трафика, и, соответственно, чем больше вы, э, ну, чем раньше вы начнете с этим каналом работать, тем... Э, быстрее вы получите какой-то результат. То есть если вы начнете работать с этим каналом самым последним, то и там первый результат, например, у вас придет э, через полгода, то это означает, что вы там, лишитесь э, ну, полгода работы. То есть если вы поисковое продвижение сделаете первым, то уже к моменту, когда вы настроите все остальные каналы и работу с ними, вы уже будете получать какой-то эффект от поиска. Вот. А, э, Второй момент – это то, что внутренняя оптимизация, которую вы сделаете в рамках поискового продвижения, она будет очень существенно помогать всем остальным каналам. То есть в каком плане? Потому что, опять же, у вас есть контент. А, чем лучше качественный и больше у вас контента, тем лучше у вас будут прилипать пользователи к вашему сайту. И более того, тем качественнее ваш сайт будет выглядеть для многих других рекламных систем. То есть, потому что у многих других рекламных систем ча очень часто а, некая там релевантность объявлений, там релевантность рекламы и качество вашей рекламы завязано на на качественные показатели именно вашего сайта как такового, не только рекламные метрики. Вот. Ну и по поисковому продвижению там у вас наверняка будет больше всего работы, потому что ну, работа, которую придется делать очень-очень долго, много и так далее. И опять же, чем раньше вы начнете, тем быстрее вы сделаете какой-то результат. Второй момент, к которому имеет смысл переходить После того, вы уже сделаете какую-то там внутреннюю оптимизацию по сайту, наладите процесс SEO, это дальше тот самый inbound маркетинг. В чем он будет хорош? Потому что inbound-маркетинг, он, во-первых, будет усиливать ваше поисковое продвижение, то есть и уже на контентную часть вы будете накладывать также и внешнюю оптимизацию. То есть когда будет интернет обрастать упоминаниями вашего магазина, ссылочками какими-то там и многое-многое другое. Во-вторых, во когда вы начинаете заниматься inbound-маркетингом, вы лучше поймете свою целевую аудиторию и свой рынок. Вы посмотрите на какие-то профильные издания, вы посмотрите, вы сделаете воронки для ваших пользователей и поймете, что на каждом из этапов воронки пользователю, конечному пользователю надо. То есть и у вас уже будет четкое понимание целевой аудитории, Uh, и всего остального. То есть, ну и в-третьих, ну, Inbound он улучшает лояльность аудитории к вам, как-то, потому что когда человек натыкается где-то то на те вещи, которые ему удобны, или просто дополнительные упоминания про ваш магазин, ваш сайт, ваш бренд, где-то по интернету, то по факту он для себя где-то на подкорке головного мозга он отмечает эти штуки. Вот. Дальше, когда у вас уже есть... В Нормальный сайт, оптимизированный, когда у вас есть понимание целевой аудитории, имеет смысл начинать уже более плотно работать с соцсетями, потому что э, работа с соцсетями – это... Штука, с одной стороны, вроде как и легкая, но с другой стороны, она очень тонкая по грани, потому что если вы не попадете в свою целевую аудиторию, то вероятность того, что это вам даст какой-то эффект, группы в соцсетях и вообще работа там, очень-очень минимальна. То есть какие-то примеры могу привести. У меня был когда-то клиент один мой, они продавали промышленные товары. И они решили начать в группе соцсетей, то есть там завести какие-то группы свои, начать контент постить и так далее. Но, соответственно, это не дало им ровным счетом ничего. Они потратили кучу времени, потратили кучу какого-то контента и так далее. А какой, как вы думаете, какой самый главный минус был? То есть что, что им нужно было сделать с соцсетями в целом? Вот. А, в чем они промахнулись, как считаете? правильно то есть на самом деле ну и начали вести сами вот то что они начали вести сами это на самом деле не проблема то есть они на самом деле делали хороший контент то есть который мне например было бы интересно читать более того у них все метрики э, по их группам в соцсетях, они росли, то есть количество подписчиков, там, все остальное, но это не давало им ровным счетом ничего по одной простой причине. У них росла не их целевая аудитория, а просто те, кому интересен контент, там, какой-то развлекательный, обучающий и так далее. А их целевая аудитория просто не сидит в соцсетях, то есть им даже вообще не имело см смысла э, браться там что-либо делать, либо просто сфокусироваться на каких-то там двух-трех соцсетях, где хотя бы чуть-чуть есть их целевая аудитория. То есть, например, вот, Катерина, вы заметили. Так, давайте вернемся. Видно? Слышно? Презентацию видно? Есть. Это отлично. Тогда продолжаем. Вот. Соответственно, значит, а, я говорил про соцсети, про то, что у моего промышленника, вот, который продавал промышленные товары, то есть он ну, то есть, у него целевая аудитория вообще в этих соцсетях не сидела. То есть, по-хорошему ему нужно было, вот как написала тогда Ирина, либо LinkedIn, вот, ну и тоже. тоже то есть, LinkedIn это такое более для, скажем так, каких-нибудь там айтишников, вот чего-то такого. То есть там не сидит такой простой... То есть на самом деле мы сделали одну простую вещь с соцсетями. Мы сказали в итоге клиенту, чтобы он забыл про Facebook, он забыл про Twitter, шмиттер и все остальное, то есть и сконцентрировался на очень-очень маленькой целевой аудитории украинцев, которые все еще сидят в одноклассниках. Вот. И вы знаете, то есть... Работа с одноклассниками она требовала просто минимального вложения, а, минимального вложения времени, то есть введения одной соцсети, но даже вот этот вот минимальный объем времени, он давал на порядок больше эффект, чем все то, что они сделали до этого в Фейсбуке как таковой. Потому что там уже а, в одноклассниках, там как раз больше целевой аудитории именно вот такой вот сидела а, как таковой. Вот. И... Дальше, когда уже вы начинаете работать с соцсетями, возвращаясь к нашей приоритизации канала, к нашему слайду, то есть соцсети могут давать хороший добавочный трафик, и там можно не стесняться. Что, что я подразумеваю под словами «не стесняться»? Это означает, что там вы не ограничены какой-то стилистикой вашего сайта, то есть в которой... То есть, вы, опять же, у себя на сайте вы не можете написать э, какую-нибудь шутку и вставить комикс, потому что у вас же серьезный сайт, серьезный магазин там, и многое-многое другое. Даже если вы вставите, то, опять же, вопрос где, потому что чаще всего пользователи видят только страницу категории, страницу товара, и на этом заканчивается вот, знакомство с сайтом. Да. Ну, иногда корзина и очень-очень. Иногда э, это может быть э, вот эта страница «Спасибо за ваш заказ». То есть там просто негде разогнаться. В то время, как, раз, как в соцсетях, вы можете поработать со своей целевой аудиторией и там вкладывать абсолютно любой контент, который будет повышать лояльность, виральность и так далее. То есть, я думаю, всем знакомы эти термины таковые про лояльность и виральность. Виральность – это то, насколько ваш контент будет распространяться без вашего участия. Лояльность это понятно. Вот. Ну и, соответственно, потом уже Сейчас. Соответственно, потом уже вы сможете э, работать с ремаркетингом и имейлом. Это, в принципе, такие точечные каналы для отработки вашей целевой аудитории, у которых самый главный минус – это то, что они дают результат только тогда, когда есть достаточная стартовая база. То есть для ремаркетинга стартовая база аудитории, которая заходит по вам на сайт, для имейла, тех, кто вообще подписался, либо делал у вас заказ. Поэтому тут с этим будет немножко сложновато э, на старте работать. Но, тем не менее, эти каналы, они очень дешевые с точки зрения вложения. Ну и теперь давайте пойдем по порядку по каждому из каналов проговорим какие там могут быть нюансы, из чего имеет смысл начинать. То есть начнем с SEO, и в SEO на самом деле это огромный комплекс каких-то работ, которые могут быть, то есть начиная от аудита, заканчивая исправлением технических каких-то ошибок, контент-маркетинга, внешнего продвижения и многого другого. То есть, и вот здесь... Самое основное, на чем вам придется сконцентрироваться, это как раз оптимизация контента у вас внутри сайта. То есть это вам уже надо будет составлять контент-план, вам нужно будет работать с графикой, с картинками и всем остальным. Но опять же, то есть это можно делать достаточно поверхностно, потому что объем работы крайне большой. Вот Предварительно перед тем, как подходить к... К работе с контентом, то есть имеет смысл немножко проверить вообще качество вашего сайта. И здесь я обычно рекомендую делать проверку своими руками двух точек. Первое это по внутренней оптимизации какой-то, проверять, насколько у вас там качественный там, сайт с точки зрения битых ссылок, отсутствующих каких-то метатегов и так далее. То, что вы, в принципе, в ваших руках и в ваших возможностях будет справить. То есть есть ряд сервисов там, и программ, которые для этого подходят, то есть такие как Net Spider, Xenu или там Screaming Frog, то есть они там платные, бесплатные, условно-бесплатные, то есть Epic Spider – это условно-бесплатные, Xenu – вообще бесплатные, Screaming Frog – платный софт, но тем не менее, что они делают? Вы туда можете загнать ваш собственный сайт, и вот эта программа, она просканирует ваш сайт на предмет всех страниц, которые у вас есть на сайте, и посмотрит, то есть, насколько они… Ну, более-менее нормальные, то есть на какие страницы отдают у вас там ошибку, то есть каких нет, на какие, каких страниц нет, но на них есть ссылки, вот, и многое-многое другое. То есть таким образом вы сможете посмотреть стартовое техническое состояние вашего сайта. Во-вторых, вы можете посмотреть по скорости, насколько быстро он открывается. Дело в том, что э, тут есть еще маленький нюанс, то что, э, с одной стороны, вроде всем знакомый инструмент про Google PageSpeed, Uh, он показывает, там какую-то, насколько все классно открывается, быстро и так далее, с компьютера, с мобильного устройства и, и тому подобное. Но тут есть несколько нюансов. Если вы видите, что все-таки что-то не очень хорошо у вас открывается сайт, то вам, наверное, понадобится детализация того, где и что, как у вас открывается плохо. В этом плане мне очень нравится инструмент Pingdom Tools. Uh, он, скажем так, он анализирует ваш сайт вот на скорость, тоже он проверяет загрузку, и он сразу вам выдает, помимо просто скорости, сколько времени, там и вот этого вот всего водопада событий, которые, что, когда у вас загрузилось по проверяемой странице, он вам выдает, сколько, с ваш, сколько весит ваша страница, какие из элементов на вашей странице, которые есть, они больше всего загружают эту страницу и дольше всего грудятся у пользователей как таковых. Вот. Ну и, соответственно, там бывает такое, что на главной странице вам может показать, ну там, или на какой-то страничке вам может показать, что у вас чересчур увесистая картинка. Вроде все загружается быстро, но если картинку сжать, элементарно просто там в админке вашего сайта и пересохранить в более маленьком разрешении там или что-нибудь или в чуть-чуть худшем качестве то возможно вы выиграете там целых полторы две три секунды на скорости загрузки там, главной страницы вашего сайта либо там какой-нибудь категории либо еще чего-то что бывает крайне важно и есть еще маленький нюанс что помимо вот этой скорости загрузки когда вы ориентируетесь на эти сайты Помимо этого, я рекомендую еще ориентироваться и на Google Аналитику. То есть в Google Аналитике у вас есть раздел содержание там сайта, то есть контент, и там есть как раз один подотчет, это скорость загрузки страниц. Смотрите в этот отчет по тому, сколько в среднем у вас загружаются страницы вашего сайта и как долго. То есть у меня вот когда-то был один из примеров, а, тоже. Интернет-магазин небольшой, то есть, но тем не менее. И а, вроде все хорошо, все page спиды пинг пинг-дом-тусы, они показывают классную скорость загрузки, но тем не менее а, трафик какой-то очень высокий процент отказов, мало кто вообще начинает как-то взаимодействовать с сайтами и так далее, и долго не могли понять, почему, пока не зашли в Google Analytics в этот отчет и не увидели а, такую штуку, что на самом деле, несмотря на то, что там показал Google PageSpeed Insights и все остальное, то есть у него, у пользователей в среднем страницы загружаются там 50 секунд. То есть, начали разбираться, в чем эта проблема, то есть, обнаружили, что проблема в том, что у него стоит Яндекс Метрика, еще какая-нибудь где-то там зарыта, и, соответственно, которая у нас в Украине она заблокирована, и, ну, например, для всех внешних инструментов она нормально отрабатывала. Поэтому, как только убрали Яндекс Яндекс.Метрику сайта, все стало работать хорошо. То есть, это вот тот фактор, который вы можете там, изначально привести в порядок сами с точки зрения SEO-оптимизации. И после этого у вас дальше начинается по SEO оптимизации это контент маркетинг. То есть на самом деле многие говорят, нужны там внешнее продвижение, нужно еще много чего, то есть не им всем, потому что а, есть в интернете огромное количество кейсов, когда одного только контент маркетинга просто при хорошем состоянии техническом сайта в целом его хватает для того, чтобы наращивать свой трафик по несколько тысяч дополнительных заходов каждый месяц. То есть там У меня были кейсы, когда а, с нуля интернет-магазин исключительно на контент-маркетинге а, получал в районе 10 тысяч посетителей в месяц, то есть спустя полгода. То есть просто бешено вот выскочил, и а, единственное, что с сайтом делалось, это добавлялись новые тексты. Вот. Ну и, соответственно, куда добавлять эти тексты? То есть на самом деле вот эта вот контентная история, это у вас с SEO, она будет вечна. То есть, единственное, главное тут немножко не распыляться насчет того, куда вы эти тексты хотите, то есть и нужно идти по четкому какому-то там, в четком каком-то порядке. То есть, для главной, потом для страниц категории, напишите небольшие SEO-шные тексты, там буквально там пол тысячи тысяча символов то есть просто что-то про категорию то есть какие у вас там есть в категории товары то есть что вы предлагаете и так далее и тому подобное это будет чисто SEO-шный текст который поможет э, лучше м, там ранжировать ваши странички для ну, для гугла потом у вас будут страницы под категории э, какие-то страницы тегов если у вас там есть какие-то там теги фильтры и все все что с этим связано и потом уже у вас будут страницы товаров на самом деле у многих маркетплейсов на текущий момент самая главная проблема с точки зрения SEO – это то, что когда они загружают к себе товары внешних поставщиков, то они просто берут уже готовые там карточки, которые подготовил сам поставщик, и они не меняют тот контент, который там есть. Но это плохо. Почему? Потому что Google ну и вообще все поисковые системы они безумно любят уникальный контент, ну или хотя бы не полностью копию, которая есть уже на многих других сайтах. поэтому как только вы заполните все свои основные категории какими-то текстовками, то есть небольшие у вас уже будут тексты и так далее, то дальше вам ваша задача, когда вы уже будете работать на уровне товаров, просто подкорректировать эти описания, либо хотя бы добавлять там маленький абзац от себя. Хотя бы начните с основных топовых товаров, которые лучше всего продавались у вас, то есть поменяйте там описание, ну и так далее. То есть, и потом все... Последующие корректировки, которые там по товарным описаниям, которые вы будете делать, они будут все лучше и лучше сказываться на вашем внешнем продвижении, то есть в поиске, и по этим товарам вы сможете ранжироваться в поисковых системах на порядок выше и лучше уже постепенно. Вот, поэтому вот эта вот полномерная работа с текстами, она, ну, то есть у вас будет вечной, потому что, как любой магазин, у вас этих товаров будет постоянно очень-очень много. Ну и потом... Параллельно с этим можно уже начинать вести какой-то блог, писать какие-то статьи для сбора низкочастотного трафика, заполнить текстовками всякие сервисные страницы вашего сайта и так далее, вот, которые, опять же, будут полезны вам с точки зрения оптимизации, потому что Google будет видеть, что у вас сайт, который там содержит все необходимое с точки зрения интернет-магазина для пользователей. Вот. Ну и, собственно, второй момент еще по внутренней оптимизации. Uh, это то, что вам придется на каждую страницу помимо текстовок еще проработать мета так называемые title description, я думаю, вы знаете, что это такое. То есть и у них есть четкие рекомендации по тому, как с ними работать. Я тоже на них не буду останавливаться, то есть если надо, будет им напишите, то есть можем подробно разобрать, но эти рекомендации у меня, в принципе, в презентации написаны. И тут важный момент о том, что помимо стандартных метатегов, которые у вас есть и текстов, которые вы будете корректировать или писать, вам нужно еще задуматься над картинками, потому что картинки на самом деле очень хорошо могут ранжироваться у вас в Google, то есть даже если картинка там, просто товарная и так далее. Просто за счет того, как она оформлена, то есть где она находится, задан у нее какой-то альт или нет. Альт это просто параметр картинки, который может быть задан как таковой. Ну и так далее. И по факту Ваша задача просто для себя расписать определенный план того, как вы будете улучшать свои странички, все свои странички, которые у вас есть на текущий момент по сайту, и э, какой контент, когда вы будете добавлять. Моя рекомендация ⁇ это то, что в месяц вам нужно хотя бы 15-20 страниц. Вот как раз в таком формате обрабатывать с точки зрения переписи текста, изменения метатегов, там, улучшения картинок и всего-всего остального для того, чтобы у вас было постоянное движение вверх по... Там, ну, там, в органическом поиске, как таково. Вот, и дальше, как только вы уже эту контентную историю сделаете или начнете делать, со временем она уже вам сама начнет приносить результаты, а ва ваше вовлечение, то есть, когда вы уже проработаете основные страницы, оно уже может быть меньше, то есть, там уже можно на каких-то страницах заморачиваться меньше и так далее. Вот, и, соответственно, после этого вы переходите к тому самому inbound маркетингу вот, у него есть вот несколько основных этапов, то есть это вот от каких-то простых встречных, пересечных людей, которые где-то там шарятся по интернету, превращать их в посетителей вашего сайта, соответственно, ваши посетителей вашего сайта конвертировать в лиды, лиды конвертировать в потребителей, то есть завершать сделку. И, собственно, потом потребителей, то есть те, кто вас покупал, превращать в ваших промоутеров, которые будут говорить, блин, такой классный магазин, то есть и, и все все остальное. В этом плане из всей вот этой вот цепочки инбаунд маркетинга вам на самом деле будут нужны два этапа. То есть когда вы работаете с маленькими бюджетами, то ну, понятно, что вы можете там в середине этой воронки что-то там совершенствовать технически, там все ремки, какие-то там лендинг-пейджи делать и так далее. Но чаще всего это все-таки стоит денег в нашем мире, то есть и это, скажем так, сделать качественный лендинг, посадочную под акцию или что-то еще, то есть а, бесплатно выйдет не очень красиво и не очень качественно, а за деньги чаще всего это не очень дешево. Вот, поэтому а, в низкобюджетном маркетинге вам нужно сосредоточиться по инбаунду в двух основных точках, то есть это, соответственно, вот эта вот точка это когда вам нужно привлекать внешнюю какую-то аудиторию в себе, вызывать на сайт. И промоутеры, то есть те, кто у вас уже купил, как с ними потом догонять и превращать дальше. Вот, ну, в промоутеров, чтобы они рассказывали всем остальным, какой вы классный магазин. То есть с точки зрения первой, вот этой, Самое главное, что вам нужно знать, это, ну, самая главная работа, в которую вы будете вкладывать время, это работа с всякими форумами, с с сайтами и многое-многое другое. Это какие-то блогеры, возможно, и так далее. Поэтому тут, понятно, работа с блогерами, это не, с лидерами мнений, это всегда дорого, но можно, опять же, можно находить какие-то блоги, писать интересные статьи. То есть, как вообще проходит инбаунд маркетинг во внешнем интернете? То есть... Вы берете, придумываете какую-то интересную тему, которая будет полезна и интересна людям. Да, то есть, и вы дальше смотрите, где вы можете с этой темой зайти. То есть, возможно, какое-то издание захочет опубликовать полезную ин информацию, инфографику или еще что-то. или вы захотите поделиться своим каким-то кейсом и опытом, как вы запустили свой проект, или как вы его развиваете, то есть, с цифрами и всем остальным. То есть, возможно, это кому-то будет интересно, и тогда возьмут это профильные издания по там, предпринимателям или еще чему-то. Можно заходить на форумы элементарно. То есть, если вы, особенно интернет-магазин, который ну, там, является нишевым в своем сегменте, то есть, и вы берете не все это какую-то определенную категорию товаров тогда ну там например спортивные товары почему бы и нет вы можете ходить и партизанить спокойно на каких-нибудь форумах бегунов форумах э, тяжелоатлетов легкоатлетов гимнастов э, там не знаю пловцов и так далее и рассказывать какой вы классный там Пловец, где купили вы плавки, в другом месте вы рассказываете, какой вы классный тяжелоатлет, как вы классно качаете там бицепсы со спортпитом, которые вы купили на этом сайте и многое-многое другое. Вот, То есть по факту вот вся партизанщина, она, да, она требует от вас очень-очень много времени, но зато вы лучше понимаете как раз свою целевую аудиторию. То, что я как раз говорил про этот этап, то, что общаясь с этими людьми, читая... По каким критериям они выбирают товары, и все остальное, вы можете улучшать свой собственный маркетинг и то, что вы будете предлагать пользователям. То есть, и по факту, помимо всего остального, вы будете на вот этих вот делать какие-то гостевые посты, многое-многое другое со ссылкой на свой сайт, и вы тем самым будете дополнять поисковую оптимизацию тем, что в интернете про, вас, про ваш сайт уже будет больше упоминаний, на него, на ваш сайт будет больше других сайтов ссылаться, и это будет в паре с SEO работать очень-очень хорошо. вот Ну, а по промоутерам, для того, чтобы промоутить, для этого вам уже понадобятся другие инструменты, email и все остальное, то есть мы про них поговорим чуть-чуть позже. Так, у нас сейчас уже близко к часу, но мы чуть-чуть... Будем дольше, с учетом того, что а, там, 5 минут вначале собирались, и 5 минут у нас там были технические сбои. Я думаю, что если у вас есть время, я тогда сдержусь чуть дольше, чем час. Вот. А, идем дальше тогда. После инбаунда, поработав с этим, создав какую-то там ссылочную массу вокруг вашего сайта и всего остального, то есть вы начинаете работать с социальными сетями. социальными сетями, то есть тут все просто. Вам нужно изначально глядя на вашу целевую аудиторию, выбрать соцсеть, в которой вы хотите, на которой вы хотите делать основной упор, создать все аккаунты, создать контент-план и дальше просто идти по этому контент-плану. Самое сложное, тут самых сложных два момента будет. То есть это создать контент-план, то есть всегда наступает, если вы долго работаете там со своим магазином там, или с какой-то нишей, у вас всегда наступает профдеформация, вы не знаете, про что писать. Второй момент – это то, что любая э, запись в соцсетях то есть просто так написать какой-то текст это ну, вряд ли пойдет в массы. то есть и все равно нужно немножко от вас э, какой-то работы с графикой там инфографикой или чем-то еще для того чтобы это все, все в соцсетях выглядело красивенько ну то есть единственное исключение это наверное твиттер вот в котором там большая часть контента это как раз э, текстовый вот и дальше смотрите по своей целевой аудитории, смотрите, где ее больше, какую соцсеть вообще используют. То есть, вот, например, здесь вы видите статистику, это по тому, какие соцсети а, наиболее популярны в Украине. То есть, у нас две соцсетки, это Facebook, Instagram и, условно, YouTube, назовем это соцсеть, соцсетью, Pinterest. И дальше по спадающей Twitter, чуть-чуть там контакта, тумблера, где-то там полпроцента тех же самых одноклассников есть и многое-многое другое. И дальше, когда вы уже выберели, выбрали точку приложения сил, то есть вы понимаете формат, форматы, с которыми вы можете в конкретно взятой соцсети работать, и дальше вы создаете контент-план. То есть тут нужно понимать... Что в этом контент-плане, то есть какой у вас может быть контент. То есть на самом деле есть пять основных критериев контента, с которыми вы можете в соцсетях работать. То есть это продающие, экспертные, обучающие, развлекательные и вовлекающие. То есть, условно, если вот у вас в соцсетях, когда вы будете создавать контент, должен быть микс из всех пяти составляющих, потому что если какая-то из них будет э, отсутствовать, то чаще всего это сказывается на результате. У вас нет продающего контента, окей, то есть, всем интересно читать, все классно. У вас подписчики растут, все замечательно, но вам это не дает никаких продаж и так далее. Не хватает экспертного контента. Все смотрят, все говорят: о, прикольно! То есть, но никто, опять же, к вам не переходит, потому что вам не доверяют. Вот, да. Обучающий контент э, то же самое, то есть. Люди хотят развиваться, то есть это вот тренд последних нескольких лет во всем мире, то есть люди хотят развиваться, и а, обучающий контент, он находится на втором месте в том же самом Фейсбуке по популярности, то есть на первом, понятно развлекательный, то есть а обучающий на втором. То есть если вы этот момент пропускаете, то вы теряете огромную часть интереса своей целевой аудитории к вашим группам. То есть развлекательный, тут понятно. И вовлекающий – это тот, который позволяет вам дальше развивать вашу группу. Потому что просто если вы будете все весь, весь остальной контент делать, но вовлекающий не будет, то есть у вас будет свое четкое целевое ядро, с которым вы будете работать каждый день, и все, оно не будет дальше расти. То есть у вас там набралось 100 человек, ваших там любимых клиентов. И все, то есть там через месяц их там будет 110. То есть через 5 месяцев их будет там 150. Ну, ну все, то есть на самом деле вы работаете, постоянно вкладываете силы на одну и ту же ну, на одну и ту же аудиторию. Даже не то, что целевую, а просто одну и ту же группу людей. Вот, поэтому вовлекающий контент, он позволяет вам вдыхать новую жизнь вашей группы, то есть и с ними работать. Я сейчас пару минут просто приведу примеры а, того, какие могут быть варианты вот этих контентов, то есть по продающему, то есть это могут быть отзывы, описание продуктов, кейсы, то есть из того, что за последнее время хорошо работает в маркетинге, это истории из рабочего процесса, то есть как мы делаем то-то или то-то, то есть как мы доставляем, то есть и очень хорошо идет там, Описание каких-то там собственных возможностей по приобретению, доставке, упаковки, подачи, бонускам, сувениркам и всему остальному. По обучающему контенту, то есть, вот здесь. Ну, точнее, по экспертному, то есть Это как раз могут быть тем... репортажи тематических мероприятий, тематическая какая-то информация в плане рынка e-commerce, потребительского спроса, трендов в каких-то категориях товаров, которые вы продаете. Это могут быть какие-то экспертные чаты и многое-многое другое. Вот по развлекательному я не останавливаюсь. Развлекательным, понятно. То есть обучающий. Это могут быть там чек-листы проверки товаров. То есть, например, то есть, обзоры полезных ресурсов для покупателей, рейтинги, там списки каких-то поставщиков и всего-всего остального. Ну, не, не поставщиков, а товаров каких-нибудь поставщиков и так далее. То есть вы можете предоставлять эту информацию пользователям, и они понимают, какие... То есть, когда вы делаете обзор, например, там, пяти брендов, и сравниваете по какому-то товару, да, то есть, они, если вы выделяете какой-то товар, что он там самый-самый хороший, то с большой долей вероятности они этот товар купят именно у вас, ну, потому что вы про него рассказывали, то есть, и вы в видео его там проверяли, там, или просто описывали, значит, у вас есть как раз тот самый качественный товар, про который вы говорили, вот. Ну и, соответственно, очень часто та штука, про которую многие забывают, это про что я говорил, вовлекающий контент, это вот могут быть какие-то тематические опросы, знакомства с подписчиками, это могут быть мини-игры, это могут быть марафоны, вот те самые дейли-посты, то есть... Это могут быть какие-то вовлекающие механики, игры, акции, все остальное, то есть какие-то истории и так далее. Это весь тот контент, который позволит вам дальше развивать группу в соцсетях и получать оттуда практически халявный нормальный трафик, который у вас будет конвертироваться в итоговые продажи. Вот. Ну и, соответственно, постепенно, то есть вы понимаете, что на самом деле... С этим контентом нет ничего сложного. Самое сложное – это вот продумать, что вы будете делать, составить контент-план. Я обычно рекомендую составлять контент-план минимум на месяц, а максимум на три месяца. Почему? Потому что дальше трех месяцев горизонт планирования очень-очень обычно размытый, потому что вы не понимаете, что будет интересно пользователям, что не будет интересно. То есть я уверен, что еще три месяца назад... Никому не был интересен коронавирус, через три месяца он будет интересен всем, но совершенно не в том ключе, в котором он интересен сейчас. Вот, и, то есть, поэтому, составляя контент-план на три месяца, то есть у вас есть как раз возможность либо чуть-чуть его подкорректировать, либо потом уже с учетом всех новых вводных, которые вы получаете, вы его сможете просто полностью переписать, ну, спланировать новые, которые будут включать какие-то новые хайповые темы и так далее. Вот, и дальше... Вы, то есть, это вся экосистема, которая уже в какой-то момент начнет работать без вас. То есть, вы вкладываете кучу времени, но практически не вкладываете денег. То есть, и в итоге SEO потихоньку работает. Начинает к вам приходить первая аудитория из поисковиков. То есть, улучшаются все показатели там качества. То есть, вы начинаете подбирать больше статистики по вашей целевой аудитории в той же самой Google Аналитике. И дальше начинаете работать с инбаунд маркетингом, и люди уже видят вас где бы то ни было, то есть приходит профильная целевая аудитория с различных форумов, сайтов, гостевых постов и так далее. Потом... Вы вовлекаете людей в соцсети, во-первых, в соцсети, они становятся вам лояльны, и вы оттуда еще собираете дополнительный целевой трафик. То есть, ваш интернет-магазин уже там с минимальным вложением денег начинает жить. Что происходит дальше? То есть, дальше есть еще несколько каналов, которыми, без которых вам просто невозможно будет существовать как интернет-магазину или вообще как любому проекту. Это, собственно, ремаркетинг и email-маркетинг. То есть, те самые инструменты, которые позволяют вам не разбазаривать и не терять вашу там, целевую аудиторию, которая будет была вот на полшага до покупки, либо же они уже у вас купили, но а, из-за того, что там они либо получили негативный опыт, либо положительный опыт, но про него потом забыли, и вы им не напоминаете, то, скорее всего, они повторно к вам там либо придут очень-очень не скоро, либо не придут вообще и так далее. Хотя на самом деле, если их прорабатывать, с ними дальше можно работать и практически, то есть там с минимальными вложениями денег в эту рекламу. То есть, например, тот же самый email-маркетинг, то есть от вас требует всего лишь там регулярного пополнения кабинетов в каком-нибудь там есть спутники с или все остальное ну там или какой-нибудь другой системе вот а, а по факту, то есть вы можете управлять там всем самостоятельно всеми имейл рассылками изнутри, то есть без какого-то там специалиста, просто там, даже на начальном этапе у вас будет не такая уж большая база, с которой будет работать, и поэтому самое главное правило, когда вы уже подходите к этому этапу по ремаркетингу и имейлу, это сегментировать. Вот почему. То есть, например, тот же самый ремаркетинг есть очень самая-самая рабочая целевая аудитория ремаркетинга, который называется «брошенные корзины». То есть это означает, что те пользователи, которые уже были у вас в корзине, но не сделали покупки. Вот, Соответственно, вот это целевая аудитория, на которую лучше всего нацеливаться, например, с точки зрения ремаркетинга. Потому что просто люди, которые побывали у вас на сайте, ну, это такая себе аудитория для ремаркетинга. Скорее всего, если вы будете запускать такой ремаркетинг, не знаю, неважно, где это, в Гугле или через какие-то а, RTB платформы, там, через какой нибудь Criteo или еще что-то, да, то есть там то С большой долей вероятности на всю аудиторию это работать качественно не будет. То есть, поэтому вот тут вам нужно очень четко отсегментировать, то есть, либо ну, по каким-то качественным показателям аудитории. То есть, вот как раз брошенная корзина это является одним из качественных показателей, например. Ну, там время или количество страниц, которые человек провел у вас на сайте, также является качественным показателем. То есть, какие-то микродействия, которые вы можете, например, в Google Аналитике фиксировать как события, если вы их будете передавать для создания списка ремаркинга, окей, то есть, это также можно использовать для себя, то есть, там и так далее. Я иногда использую такую очень классную штуку, это загоняю, делаю списки ремаркинга на всех пользователей, которые были у меня на сайте, с айфонов последних версий. Почему? Потому что я считаю, что это самая платежеспособная аудитория, и с ней лучше всего работать. То есть, потому что, опять же, если вы ремаркетинг на тех людей, которые были в какой-то категории, целитесь, и при этом все, ну, то есть этот человек заходил с какого-то там, не знаю, дешевенького мейзу, то, скорее всего, он у вас и не купит что-то достаточно дорогое. То есть это человек, который хочет купить там ну, в среднем и низком ценовом сегменте что-то. Вот, при этом все, если человек заходит с дорогих каких-то моделей телефонов, то с большой долей вероятности он может себе позволить купить что-то подороже, и это тот человек, который ведется в первую очередь на бренд. Вот. Ну, то есть не в обиду тем, кто работает с айфонами, то есть просто по статистике, а, те, кто являются пользователями айфонов, они более склонны покупать какие-то брендовые вещи и переплачивать за бренд а, при покупке в любом интернет-магазине, то есть и так далее, и для них очень часто... Ценовой критерий он является чуть более минорным при выборе товаров, чем у, друг, у другой аудитории. Поэтому вот здесь очень важно для вас, когда вы работаете со списками ремаркетинга, активментировать именно ту свою целевую аудиторию, по которой вы знаете, что она... У вас будет покупать на порядок лучше. То же самое с email рассылками, то есть сделайте отдельно там, рассылки для тех, кто у вас покупает, для тех, кто не покупает, там, ну и так далее. сегментируйте а по качественным критериям вашу целевую аудиторию, по тому, какие товары им были интересны, какие товары они покупали и так далее, и уже исходя из этого, ну то есть шлите им какие-то более-менее релевантные рассылки, потому что чем более релевантные рассылки и интересные будут для этой целевой аудитории тем больше вероятность того, что она с вами останется, и вы не будете вкладывать вообще ни копейки потом в то, что эта аудитория будет давать вам деньги. Вот. Ну и когда вы работаете то есть с малыми бюджетами, тут важно понимать, что любое, там, любые какие-то внешние факторы могут вам сбить абсолютно всю вашу выстроенную стратегию, поэтому вам нужно будет регулярно следить за несколькими вещами в монитории, то есть за сезонностью товаров, категорий, там, всего чего угодно, за популярностью, то есть опять тоже какие-то хайповые темы, которые начинают продаваться лучше всего, хуже всего и так далее, и сразу же это отображать в своем контент-маркетинге. То есть вы видите, что для детей начинают продаваться какие-то игрушки, бейблейт, например, лучше всего, то есть не тяните, то есть если у вас э, там контент-план рассчитан на другие какие-то категории, Отложите контент-план, сделайте вот эту хайповую там, категорию, напишите на нее текст на сайте, разместите на паре детских форумов ссылочки, там, гостевые посты на вас, что у вас можно купить там бейблейды, там сертифицированные, которые там не ломаются, и там с новая подсветка или еще чем-то, вот, и после этого, то есть, там напишите про это в соцсетях и так далее. То есть сразу возьмите то есть, в работу то, что может вам дать хороший профит прямо здесь и сейчас вот также обращать внимание на культурные мероприятия какие-то политические события там не знаю евровидение и так далее вот у меня был очень классный кейс с интернет-магазином который во время по-моему это было во время Евровидения или во время Евро, я вот не помню. То есть, когда к нам поприезжало очень много туристов из других стран, все отели, гостиницы, там квартиры посуточно были переполнены. И у меня был один из клиентов интернет-магазин, который просто взял, и у него был не, очень небольшой бюджет. Но он весь бюджет по всем товарам стопнул, и он вложил этот весь бюджет в один единственный товар в палатке он за два или три дня мероприятий, которые у нас там были, когда там начинали приезжать только все а, вот и, а, ну, иностранцы, то есть он распродал весь свой ассортимент палаток, просто потому что многие иностранцы начинали искать, где купить палатку, а, для того, чтобы хотя бы было где ночевать, чтобы это было не на лавке. то есть И вот реально, то есть вот такой... Казалось бы, момент небольшой, но позволил сделать очень огромный буст по продажам в рамках какой-то одной категории. Просто главное, что сам интернет-магазин с небольшим бюджетом, он просто вовремя за нее схватился и быстро подкорректировал свою маркетинговую программу под это. Вот. Точно так же под какие-то политические события и все остальное, то есть там, не знаю... Кто-то из политиков не сможет договориться там, летом за поставки газа зимой, и, вы, и это просатится в каких-то там политических там, новостях и все остальное, и вы увидите, как резко у вас взлетят продажи бойлеров э, в летнее время. Вот. Ну, и, и вот этих вот примеров на самом деле очень много, то есть, и ваша главная задача вот, – их вовремя отслеживать и вкладывать на них максимальный свой ресурс, то есть, именно в точке, когда этот ресурс там необходим. Ну, и самое… И еще есть такой момент, то, что вам нужно всегда отслеживать дополнительно новых игроков, которые могут на рынке появляться, а новые игроки, они появляются каждый день практически, то есть, и главное – немножко отстраиваться от себя, то есть, и… Я уже вот как раз буду завершать наша, наш вебинар. В этом плане то есть вам нужно понять, что если вы делаете хороший маркетинг, вы делаете хорошую контентную стратегию и вы избегаете подводных камней, когда вы ну, тратите деньги не на то или не так, то это позволит вам, даже если вы будете очень похожи на все другие интернет-магазины, все равно урвать свою часть, там, кусочек там пирога от вот этого большого e-commerce и так далее, потому что спрос, он на текущий момент намного больше, чем у нас есть предложение. Вот. И никакой интернет-магазин не может полностью под собой охватить этот спрос. То есть возьмем даже... Вот мы на текущий момент работаем как хабер, то есть с большим количеством различных маркетплейсов, ну, интернет-магазинов, в том числе и с розеткой, и с многими другими, там, крупными, мелкими и так далее. Так вот, розетка, даже которая считается одним из самых крупных игроков на рынке, она у нас занимает в нашем объеме, то есть, меньше 50%. Вот. Ну, или там, или около 50%. 10%. Ну, короче, это не 70, не 80, не 100, то есть это для понимания того, что всегда есть еще друг... другое место по солнцем, где можно а, нормально отстроить свой интернет-магазин, не похожий ни на кого остального, и в котором, то есть при правильном вложении, даже с минимальным бюджетом, можно получать большую эффективность. Вот, в принципе... У меня на сегодня все, немножко про нас, вот то, что я говорил, что каждый день появляются новые игроки, и несмотря на то, что «Розетка» самый крупный, то есть э, не так давно «Эпицентр» тоже стал маркетплейсом, то есть если там среди тех, кто меня слушает, есть поставщики, то вы уже там через нас, через Хабер можете выходить не только на «Розетку» и кучу небольших каких-то магазинов, вы уже можете попадать и на «Эпицентр», и на «Касту», и на многие-многие другие магазины, то есть и в принципе на текущий момент то, что я и говорил, очень четко наблюдается диверсификация рынка и commerce в Украине, и я вам всем желаю, что та информация, которую я вам сегодня рассказал, она была полезна, надеюсь на это, и что вы сможете то есть с минимальными вложениями точно так же построить свой собственный бизнес, который вам будет давать, эффективность а вы в свою очередь будете давать людям хороший сервис хорошее качество вашего там продукта интересный там контент этому миру и я очень надеюсь что мы с вами еще встретимся Ребят, спасибо всем, кто меня слушал. Если у вас есть вопросы какие-то, можете написать в чат, то есть там, если что-то еще интересует. Если вас еще там интересует информация по теме e-commerce и так далее, и все, что там связано с нами, то подписывайтесь на нас в Телеграме. Вот. В принципе, у меня на сегодня все. Всем спасибо огромное за то, что меня слушали. Я искренне надеюсь, что то, что я вам сегодня рассказал, то есть что-то новое вы для себя узнали, полезное, и то, что вы сможете потом, возможно, немножко по-другому взглянуть на там, свой маркетинг и посмотреть, где у вас что и как происходит, возможно, где-то что-то потребуется изменить. Еще раз всем спасибо. Тогда всем до новых встреч. Всем хорошего дня, хорошего, хорошей пятницы и хороших выходных наперед. Всем продаж. Всего-всем счастливо. Пока.